с пастором Джозефом Принцем. Слава Иисусу! Мы продолжаем учение о сердце. Кого-то на прошлой неделе благословила послание о сердце. Мы постараемся определить, где находится сердце, потому что за ним охотятся все. Внешний мир, соцсети атакуют вас каждый день рекламой и уловками маркетинга. Все они нацелены на ваше сердце. Обратите внимание, даже когда они продвигают лекарства или определенные продукты, они не рассказывают об их особенностях и не дают детальных пояснений о самом продукте или о его составляющих. Они рассказывают вам короткую историю о каком-то человеке. Они показывают вам парня, у которого сильно болит рука. Затем он принимает этот продукт и улыбается. Картинка «до» всегда очень мрачная. На картинке «после» Всегда все улыбаются. Посмотрите на волосы этой женщины до того, как она использовала шампунь, а теперь она улыбается. И так всегда. Никакой информации об ингредиентах шампуня. Что делают авторы? Они взывают к вашему сердцу. Они нацелены на ваше сердце. Они знают, что в вашей голове неинтересны факты, поэтому они обращаются к вашему сердцу. В конечном итоге, многие из нас все равно ищут факты, поскольку мы достаточно зрелые люди. Люди старшего поколения всегда хотят узнать факты. Однако сегодня в мире факты порой ставят в тупик. Мы не знаем, каковы факты на самом деле. Поэтому сейчас так распространены и фейковые новости, верно? Появившись последние десятилетия, они достигли широких масштабов. Почему? Потому что вам нужно расшифровывать факты. Но есть одно, в чем вы можете быть уверены. Слово Божье. Эта книга содержит в себе вечные истины. Эти истины живут дольше фактов. Так что если врач говорит, что рентген или МРТ выявили у вас определенное состояние, мы не говорим, что это не факт. Да, это факт, но этот факт может быть недолговременным. Зачастую так и получается. Однако истина Бога живет дольше фактов. Истина Бога вечна. Аминь. Однажды Иисус умер на кресте за все ваши грехи. Все, что было между вами и Богом, и особенно барьер греха, греха, который отделяет человека от Бога, было уничтожено. Это истина. Факты в вашем теле говорят, что у вас все еще есть грехи. Так? Грех есть в вашем разуме, грех есть в вашем теле, там они чаще всего себя и проявляют. У вас возникает гнев, у вас все еще есть обиды. Но здесь взгляды многих ученых расходятся с тем, во что я верю согласно учению Слова Божьего. Они будут учить вас, что ваша греховная природа еще с вами, ведь Библия много говорит о плоти. А плоть — это и есть греховная природа. Так? Кто из вас знает, что многие из ваших сегодняшних проблем вызваны именно вашей плоти? Но является ли плоть греховной природой? Нет. Однажды у вас была греховная природа, но вы поверили в Господа Иисуса Христа. Вы поверили, что Христос умер на кресте за ваши грехи. Произошел божественный обмен. Иисус не знал греха, не совершил греха, и в нем не было греха. Бог сделал его грехом из-за ваших грехов. Иисус понес ваши грехи, чтобы в нем вы обрели Божью праведность. Здесь возникает проблема. Ученые говорят, что вы новое творение, но вы еще не новое творение. Я прав или нет? Да, Библия говорит, что вы праведны во Христе. Но это положение. Что я имею в виду? Это положение. По сути дела, вы все еще грешите. Однако ваше положение перед Богом заключается в том, что вы праведны. Вам скажут, это просто положение. Вам необходимо. Вы обязаны. Вы должны. Должны жертвовать. Должны повиноваться. Должны прощать. Вы должны. Должны. You must, you must. Должны, должны. Все это очень хорошо. Не поймите неправильно, но есть свое слово в этом учении, которое принесло иные результаты вместо подлинной святости и победоносного стиля жизни, в который которой мы верим. В результате мы видим неудачу за неудачей. Почему? Потому что заложено неправильное основание. Делайте не для того, чтобы стать. Вы уже стали, чтобы делать. Как вы думаете, что идет сначала? Заповедь или ваша новая личность, которой вы являетесь? То, что вы делаете, или то, кем вы являетесь? В богословии есть термин. Которые встречаются в Новом Завете. К примеру, в своих посланиях Павел часто использует изъявительное наклонение, и только потом повелительное. Что такое изъявительное наклонение? Это то, кем вы уже являетесь. А повелительное наклонение – это заповедь. Павел пишет теперь, когда вы такие-то, делаете им то-то. Вы воскресли со Христом, поэтому предайте смерти проявления и дела плоти, блуд, богохульство, ложь и обиды. Люди говорят, сначала сделайте, однако Бог говорит, сначала осознайте, кто вы. Вы воскресли со Христом, и поэтому можете предать смерти все эти вещи. Не позволяйте им управлять вами. Даже если кто-то нажал кнопку обиды, нужно обидеться? Нет, ведь вы воскресли. Теперь все обиды под вашими ногами, слава Господу. Давайте сейчас откроем в шестой главе послания, Римлянам стих. Римлянам 6 глава здесь сказано и так, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам помироваться ему в похотях его. За свою христианскую жизнь мы часто слышали этот стих в проповедях, однако этот стих вырван из контекста. Вы не можете просто сказать, перестань грешить, пусть грех не царствует. Вы вырываете стих из контекста. Почему? Потому что в начале стиха звучит слово и так. Видите это слово и так, да не царствует. Значит, в предыдущих стихах... Тоже о чем-то сказано. Итак, не царствует. Если вы зависимы от порнографии, или вам сложно прощать людей, или вы всегда в плохом настроении, или даже в депрессии, или вы знаете, что находитесь в состоянии неверия, или вы всегда во всем сомневаетесь и строите догадки, ваша жизнь печальна. Грех сделает вас несчастными. Но как преодолеть грех? Не просто не делать. Это менталитет «старайся получше». Библия учит иначе и говорит «Итак, да не царствует грех, а что стоит перед этим? Для чего здесь это слово «Итак»? Всегда выясняете, откуда взялось слово «и так». Так вы узнаете секрет слова «и так». И тогда не царствует грех. Запомните, о чем здесь говорится. Теперь посмотрим на контекст в 9 стихе. «Зная, что Христос воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Кто согласен, что Иисус однажды воскрес из мертвых, и смерть уже позади, она уже не имеет над Ним власти. Он прекрасно звучит. Смерть уже не имеет над ним власти. Как это чудесно. Одно из явлений, которое вызывает в этом мире много слез, это смерть. В самом коротком стихе Библии сказано, что Иисус проследился на похоронах. Он знал, что воскресит Лазаря из мертвых. Почему же он прослезился? Он прослезился, потому что знал, что они с Отцом планировали для людей чудесную жизнь наслаждений Божьими благословениями. Смерть не входила в их планы. Смерть была внешним фактором, который появился из-за грехопадения человека. Человек согрешил, а возмездие за грех смерть. Помните, что смерть не входила в планы Бога? Бог ненавидит смерть. Бог читает смерть врагом. Не забывайте об этом. Итак, здесь сказано что Христос воскрес из мертвых и смерть уже не имеет над ним власти. Теперь внимание, Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха. Греческое слово хапакс означает раз и навсегда. Христос умер для греха. Как долго Он умирал для греха? Умирал ли Иисус для греха постепенно? Нет, раз и навсегда. И это уже в прошлом. Когда вы приходите в церковь, помните об этом. Возьмите с собой свой мозг. Нам нужно уметь размышлять. Я хочу поговорить сегодня о двух частях вашего мозга, если будет время. Это очень интересно. Включите свое понимание, свою логику. Однако с Богом мы живем чуть иначе. Впрочем, я забегаю вперед. Послушайте, церковь. Христос умер для греха раз и навсегда, а не постепенно. Есть мнение, что мы все умираем для греха постепенно. Каждый день мы должны все больше умирать для греха, но такого нет в Библии. Библия говорит, что Христос умер для греха раз и навсегда. И повторения в будущем уже не будет. Здесь сказано об Иисусе. Паста. Да, здесь сказано об Иисусе. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Смерть. Позади. Теперь он живет для Бога. Взгляните на 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Аллилуйя. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, как Иисус умер для греха, раз и навсегда. И вы считаете себя мертвыми для греха раз и навсегда. А что живете?» то живите для Бога. И тогда не царствуют. и тогда не царствуют, считайте себя мертвыми для греха. И тогда не царствует. Знаете, о чем здесь сказано? Если вы действительно понимаете, кем стали, грех не будет царствовать. Вот почему так важно послание о покое. Дьявол будет говорить, «Видишь, ты не святой, ты не любящий, у тебя есть обиды, у тебя возникает гнев». Когда-то женщина высказала свое мнение, ты обиделся, да еще и позавидовал. А Видишь, ты такой же, как раньше». Но не старайтесь подавлять себе эти чувства или избегать их. Так вы сразу проиграете, а ваши действия будут основаны на лжи. Эта ложь пришла от врага, но ты чувствуешь это. Даже если у вас есть чувство, это не значит, что оно истинно. Большинство чувств приходит и уходит. Учитесь обходиться со своими чувствами, даже негативными, депрессией, отрицательными чувствами, гневом и прочими. Когда вы едете на туристическом автобусе, вы любуетесь пейзажами. Некоторые из них прекрасны. Вы восхищаетесь, у вас хорошие чувства. Наслаждайтесь этими хорошими чувствами, но знаете что? Скоро эти хорошие чувства уходят, и вы видите неухоженную территорию. На ней люди не ухаживают за растениями, они не следят за лесом, и он сгорает. Вы видите эту страшную картину и сердитесь. Вы едете дальше и вновь видите красивый пейзаж. Так что чувства приходят и уходят. Ваши чувства быстротечны. Вы можете ощущать их, но они не часть вас. Дьявол говорит, ты ощущаешь подавленность. Значит, ты в депрессии. Отбросьте эту мысль и скажите, во Христе я обрел Божью праведность. Я новое творение во Христе. Я не в депрессии. Бывает, я ощущаю подавленность, но я не в депрессии депрессии, ты сойдешь с ума. Нет. У меня ум Христов. Вот почему нам необходимо знать слово. Нужно изучать его и обновлять свое мышление. Вот почему Библия говорит в 4 главе Ефесянам «отложить прежний образ жизни ветхого человека, исклевающего в обольстительных похотях». Заметьте, чуть выше написано, что вы этому уже научились. Вы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, исклевающего в обольстительных похотях. Здесь не сказано, сказано, что нужно отложить прежний образ жизни, нет, читайте внимательно, вы научились. В Колоссянам так и сказано, совлекшись ветхого человека с делами его. Посланник Колоссянам сказано, что вы уже отвергли этого ветхого человека, и так вы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего во обольстительных похотях, а обновиться духом, умом вашим и облечься в нового человека, созданного по Богу. В чем создан по Богу это одного человека, в праведности и святости истины. Видите, отложить это уже сделанное дело. Оно закончено. Здесь не сказано, что вы должны отвергнуть. Многие люди извращают смысл этого стиха и говорят, ты должен отвергнуть, ты должен отвергнуть, и вы всегда что-то должны и обязаны. Это христианство своих усилий. Но, друзья, у нас есть благодать. По благодати мы уже стали теми, кто мы есть. Бог говорит, действуйте по факту, факту того, что вы принц или принцесса, и живете высокой жизнью. Аминь. Ваши дела не сделают вас теми, кто вы есть. Вы уже преобразовались. Библия говорит, что вы сотворены новым человеком по Богу в праведности и святости истины, не в ложной, а в истинной праведности и святости. Послушайте, вы по-настоящему святые и праведны. Ваши действия могут быть не святыми в зависимости от времени. Утром, когда вы только проснулись, вы можете быть не очень святыми. Все зависит от того, в какой момент вы застали человека. Но если вы знаете, кто вы такие, вы святы. Да, порой ваши действия не святы. Аминь. Слава Богу, их можно скорректировать. Вы святы. Вы новое творение во Христе. Вы слышите меня? Вы слышите? Я двигаюсь к завершению. Это слово помогает вам. Вы понимаете, о чем я говорю? Главное, увидеть это внутри себя. Вы должны увидеть это внутри себя. Именно увидеть. Не забывайте, о чем я вам сказал. Вы знаете, когда сердце упоминается в Библии впервые. Это называется законом первого упоминания. Давайте вспомним, когда сердце упоминается впервые. С ним тесно связано воображение. Я показал это вам на прошлой неделе в шестой главе Бытия. Здесь сказано «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Здесь впервые в Библии звучит слово «сердце». Вы следите за мыслью, о чем это вам говорит? О воображении. Дьявол хочет атаковать ваше воображение нечистыми образами, картинами, полными страха и зла. И знаете, сегодня и каждый день, со времени изобретения смартфонов и соцсетей, мы постоянно подвергаемся атакам. Здесь сказано «зло во всякое время». Большинство образов в вашем сознании не основано на Божьем Слове. Это, друзья мои, абсолютно неположительные образы. Это абсолютно не так. Библия призывает нас помышлять о том, что честно, что чисто, что добродетель и похвала. Однако мы думаем не о том, что свято и чисто, и это не дает вам покоя. Это делает вас беспокойными. Позже вы недоумеваете, почему у меня проблемы со сном, почему я подавлен, почему я плохо себя чувствую. Вы тратите столько времени, разглядывая жизни других людей. Вы без конца сравниваете, рассматриваете их самые лучшие фотографии с макияжем и всем прочим. Там все приукрашено, но вы продолжаете смотреть на это. Чем больше вы смотрите на жизнь других, тем подавленнее становитесь. Наше поколение одно из самых депрессивных по сравнению с любым другим поколением. При этом у нас есть все, и все под рукой. Следите за тем, на что смотрите. Охраняйте свое сердце. Знаете, где Бог говорит с вами? В нашем сердце. Поэтому знайте, что не читайте негативные комментарии, не заполняйте свое сердце негативом. Мы все негативны по своей ветхой природе и своим наклонностям. Теперь мы учимся обновлять свое мышление и думать позитивно. Что значит позитивно? Библия говорит, что у нас есть шлем надежды спасения, позитивного ожидания добра. Пастор, приближается время упад. Давайте поговорим о Божьем обеспечении. Божья благодать всегда превосходит грех, поэтому его обеспечение всегда превзойдет грех. Даже если близится время упадка или нужды, мой Бог, Эль Шадай, Он не Эль, скудость, Он Эль Шадай. Его больше, чем достаточно. Вы можете сказать, «Боже мой, Боже мой, ты видел этот спад? Он уже близко? Мне никто ничего не сказал». Майкл, чем ты занимаешься? Никто не сказал мне, что близится спад. Даже если экономический спад не за горами, и он приближается быстро и неуклонно, Бог позаботится о вас. Не жалуйтесь. Не вините те или иные обстоятельства. Это не поможет. Вы и сами это знаете. Вам станет только хуже. Больше веры. Поднимитесь выше и скажите, мы увидим, как мой Бог творит чудеса. Аллилуйя, слава Богу. Мне еще есть чем поделиться, но сейчас вам нужно сказать, «Я — новое творение во Христе. Все старое прошло, теперь все новое». Не важно, что я чувствую. Я тот, кто я есть. Меня определяют не мои чувства или неверные действия. Меня определяет Слово Божье. Во Христе я обрел Божью праведность. Когда я сержусь, у меня все еще есть Божья праведность во Христе. Гнев подчинится мне. Я новое творение. С этого момента во имя Иисуса я буду думать по-новому. Я обновлюсь духом своего ума. Я буду смотреть за обротами моих глаз и моих ушей и открывать их только для того, что истинно и честно, что добродетели похвала во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь». Если вы не принимали Иисуса как своего Господа и Спасителя, я хочу помолиться вместе с вами. Там, где вы находитесь, произнесите эту молитву от чистого сердца, Отец Небесный, спасибо. Твое слово говорит, если я исповедую Иисуса Христа, моим Господом, и буду верить в своем сердце, что Ты воскресил Его из мертвых, я спасусь. Иисус Христос, мой Господь, благодарю Тебя. Он... Воскрес. Смерть больше не имеет над ним власти. То, что произошло с ним, произошло со мной. Смерть теперь позади. Я во Христе с новым я и новой личностью. Я новое творение во Христе. Все старое прошло. Теперь все новое. Иисус Христос, мой Господь. Спасибо, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Поднимитесь, пожалуйста. Спасибо, Иисус. Отец Небесный, благодарю Тебя за Твой драгоценный народ, за каждого, кто смотрит онлайн. Отец, я прошу во имя Иисуса, пусть Твоя благодать и благословение Господа Иисуса Христа будут с каждым из них в течение всей недели. Пусть они повсюду ощущают Твое благоволение, что им благоволит Сам Бог» а они – Божьи фавориты. Ожидайте добра благодаря Божьему благоволению. Отец, даруй им свое благоволение. Пусть они не только читают о Господе, но и переживают его самого и Божию любовь. Подари им и их семьям особенное переживание Твоей любви на будущей неделе. Пусть дружба и приятное общение Духа Святого пребывают с каждым из вас во имя Иисуса. Будьте чувствительны к словам и образам, которые дает вам Дух Святой. Применяйте их, и тогда увидите чудеса. Вы увидите чудеса. Делайте все, что Он вам скажет, и тогда вода превратится в вино. Во имя Иисуса. И все сказали Аминь. Пусть Бог благословит вас. До новых встреч. До свидания. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Готовы слушать слово? Сегодня хочу поговорить с вами о том, что нужно делать, если мы столкнулись с испытанием, проблемой или вызовом в сфере финансов, физического здоровья, семьи или какой-либо другой. Во-первых, нужно помнить, для верующего человека проблема — это что-то немного другое, нежели проблема для человека без Христа. Для человека без Христа проблема — это действительно проблема. У мужчин или женщин, состоящих в завете с Богом, тоже бывают проблемы. Но суть вот в чем. Бог устроил так, что верующему человеку все проблемы содействуют ко благу. Библия не говорит, что все от Бога. Она не говорит, что все хорошо, однако она говорит, что Бог может обратить все, будь то последствия человеческих ошибок, атак дьявола или чьего-то предательства, вам во благо. Таково наследие каждого верующего человека». В первой главе Колосянам сказано, что мы возрастаем в познании Бога. Библия говорит, что это наше наследие. Так что Бог дал вам право верить, что всякая проблема которая выглядит как проблема, пахнет как проблема и звучит как проблема, послужит вам во благо. Только Бог знает будущее. Библия ясно говорит об этом в первой главе Иоанна. «И слово стало плотью и обитало с нами». Библия говорит, что мы видели Его славу. Иоанн может так говорить, потому что вместе с Петром и Иаковым был на горе преображения и видел тот момент, когда Бог явил им Иисуса во всей Его славе, которая так ярко сияла. Библия говорит, что на земле нет ничего ярче, Иоанн был рядом на горе преображения, поэтому он пишет полное благодати истины, и мы видели Его славу, как единородного от Отца. Вот единственное, что вам нужно знать об Иисусе. Он полон благодати и истины. Знаете, что такое благодать? Незаслуженная и незаработанная милость. Человек может прийти к Иисусу, коснуться Его и получить исцеление. Даже если этот человек глуповат, странноват и, казалось бы, не заслуживает благословений. Божье благословение — это незаслуженное, незаработанное благословение. Продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит себе, был тот, о котором я сказал, что идущий за мною, он подразумевал время появления в Израиле. Иисус пришел после Иоанна, потому что Иоанн первым проявил себя, чтобы приготовить путь для Иисуса. Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. Иисус существовал и до своего пришествия во плоти. Иоанн говорит, «Иисус был прежде меня». Библия говорит, «И от полноты Его мне нравится». Многие из христиан ведут себя так, словно в этом стихе сказано о Его скупости, о Его скромности и скудости. Но нет, от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. В греческом тексте во фразе «благодать на благодать» стоит слово «анти». В нашем языке тоже есть слово «анти». Оно означает «вместо», «в противоположность», «от полноты его» все мы приняли, и благодать на благодать. Это можно пояснить двумя способами. Во-первых, благодать наслаивается на благодать. Во-вторых, благодать заменяет благодать. Дальше сказано «Ибо закон дан», то есть «потому, что закон был дан». Это продолжение 16 стиха. Слово «ибо» означает «потому что». Другими словами, предыдущий стих говорит, что благодать была даже во времена Моисея. Это не та благодать, что пришла через Иисуса Христа. Тогда благодать была в скрытой форме в церемониях, в образах и тенях. Подлинная благодать пришла через Иисуса Христа. Теперь вы это понимаете? Поэтому слова «Ибо закон дан» противопоставляют его благодати и истине. Как это связано с моими трудностями, пастор Принц? Скажу вам вот что. Каждое ваше испытание — это возможность от Бога. Само испытание может быть и не от Бога, оно может быть от дьявола. Это может быть чья-то ошибка или чье-то предательство. Но важно вот что. Каждое испытание... Это ваша возможность увидеть Иисуса, увидеть Его по-новому. Но, пастор Принц, я хочу увидеть ответ на проблему с финансами. Многим кажется, что в случае проблемы с финансами, нужен финансовый совет от человека, от плоти. Рожденный от плоти, есть плоть. И не важно, какой у нее опыт. Сегодня мир находится в тупике. Вам с вашей проблемой не нужен совет. Вам нужно откровение об Иисусе. Вот единственное, что вам нужно. Аминь. Благодать может умножаться. Кто хочет, чтобы в жизнь жизни умножилось благоволение? Кто хочет умножения, благоволения? Обратите внимание, как много тех, кто хочет умножения благоволения. Слава Богу! Есть только один путь умножения благоволения. Он не в том, чтобы делать больше. Многие люди уверены, чтобы обрести больше благоволения, я должен делать больше. Нет, нужно больше видеть и больше познавать Иисуса. Во втором послании Петра, первой главе сказано «благодать и мир» вам да умножится. Кто из вас хочет, чтобы умножилась благодать? Я часто перемежаю понятие благоволения и благодати, потому что «благодать» — это благоволение, а «благоволение» — это благодать. Благоволение и мир. По-гречески слово «мир» звучит как «арин». Если вы Ирина, ваше имя означает «мир». На «шалом». «Шалом» — это не только покой разума, это также здоровье вашего тела и благополучие вашего тела и ваших отношений. Когда вы говорите слово «шалом», оно включает в себя абсолютно все — процветание, целостность и мир. Мир не только в разуме. Здесь сказано, что даже мир может умножаться, даже благодать может умножаться. Кто хочет, чтобы в вашей жизни умножились благодать, мир и благоволение? Это происходит в познании Бога и Христа и Иисуса, Господа нашего. В греческом тексте сказано «в познании Иисуса нашего Господа и Бога». Это одна и та же личность. Другими словами, познавайте Иисуса. Церковь не то место, где нужно рассказывать о политике или национальной географии. Это не то место, где нужно рассказывать о знаменитостях, о людях и их психологии и тому подобных вещах. Это место для откровения о познании Сына Божьего. Иисуса Христа, потому что знать Его значит обрести вечную жизнь. Аминь. Девятая глава Еремии. Так говорит Господь. «Да не хвалится мудрой с точки зрения мира, мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатым богатством Своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня» что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне. Вы слышали? Хвалитесь тем, что знаете Господа. А вернемся ко второму посланию Петра, третий стих. Как от божественной силы его даровано нам. Что? Что? Что нам даровано? Даровано это в прошедшем времени или в будущем? Прошедшем. Это уже сделано. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Некоторые евангельские христиане склонны опускать часть стиха о жизни. Они заявляют, что Бог даровал нам все нужное для благочестия. Да, нам дано все для благочестия. Разве не прекрасно быть образом Божьим? Быть подобным Богу. Но дело в том, что нам дано все необходимое не только для благочестия. Он дал нам все необходимое для жизни. Даровано нам все, потребное для жизни. Относится ли к жизни финансы? Бог даровал нам все. Относится ли к жизни здоровье? Бог даровал нам все. Относится ли к жизни гармоничные отношения? Бог даровал нам все. А что насчет способности и благодати растить детей? Относится ли это к жизни? Да, Бог даровал нам все. Аминь. Но, пастор Принца почему я этого не вижу? Знаете почему? Потому что это приходит через познание Бога. Да, опять. Через познание Бога. Другими словами, чем больше вы видите Иисуса, тем больше принимаете то, что вам уже даровано. Все это будет проявляться в вашей жизни. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни умножились мир и благодать, вам нужно всем сердцем захотеть познавать Иисуса. Иногда нам кажется, что мы много знаем о каких-то вещах, однако мы ничего не знаем. Сейчас я приведу вам пример. Поговорим о прощении. Люди говорят, «Пастор, я верю, что Бог прощает». Прощение... Это действие Бога, но иногда дело не в самом действии, а в стиле этого действия. Стиль имеет значение. Посмотрите на стиль Божьего прощения. Как только вы это увидите, вам В вашей жизни умножится благодать и мир. Я прочту вам историю, главным героем которого был Иисус. Эта история рассказана в Библии. Остальные истории, которыми я буду сегодня делиться, прозвучали из уст Иисуса. Однажды его пригласил фарисей по имени Симон, по обычаям того времени Иисус расположился за столом и ел вместе с фарисеем Симоном. И вот в дом вошла большая грешница, женщина легкого поведения. Она подошла к Иисусу, зарыдала у Его ног и стала вытирать их своими волосами. Тогда... Фарисей Симон смотрел то на женщину, то на Иисуса и думал про себя. Если это человек святой, он знал бы, что это за женщина. Конечно же, Иисус знал мысли фарисея, потому что он сказал, «Симон, я хочу рассказать тебе историю». Два человека задолжали своему кредитору денег. Один — сто тысяч. Второй — только сотню. Так. Здесь... Начало истории. Давайте перейдем к 42 стиху, где Иисус продолжает свой рассказ. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. В одном из переводов сказано ⁇ свободно простил ⁇ Это не просто акт прощения, это стиль жизни ⁇ свободно прощать ⁇ «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Дума, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». Церковь вы только что узнали кое-что о Господе. Ему недостаточно просто простить. Он хочет, чтобы вы увидели, как он свободно прощает. По-гречески это звучит как Харизамай, что значит «по благодати, без условий и свободно». В 15 главе от Луки Иисус рассказывает три истории подряд. Он разговаривал с грешниками, сборщиками налогов, распутными женщинами и изгоями общества. Фарисеи стояли в одном углу и слушали, как Иисус рассказывает три притчи, одну за другой. Первое, пастырь. Что это за пастырь? Это наш Господь. Он добрый пастырь. Когда пастырь теряет всего лишь одну из своей сотни овец, он отправляется на поиски пропавшей овцы. Всего у него сто овец. Кто-то просто махнет рукой на эту одну. Однако пастырь оставляет 99 овец и идет искать ту, что пропало. И вот, наконец, он ее находит. Кто из вас был похож на эту овцу? Обнаружив пропавшую овцу, Пастырь не гонит это бедное животное впереди или позади себя. Он кладет ее к себе на плечи с огромной радостью. Он несет ее на своих плечах. «Эй, я так рад, что я тебя нашел!» Это его стиль. Он начинает петь и прыгать. Он очень рад этому. Аминь это его стиль да прыгая и напивая <музыка> какая-то грустная <музыка> песня правда не думаю, что он поет грустные песни. Он поет веселые песни. «Я на вершине мира». А овца подпевает «Я на плечах». Высоко смотрю на творение с плеч Создателя. Почему нет? Он же радуется. Вот что главное. Он радуется, что нашел пропавшую овцу. Аллилуйя. Это радует его сердце. Мы не уделяем время размышлению. В этом главная проблема. Мы читаем все очень быстро. А теперь у вас есть откровение. Сейчас в вашем сердце что-то происходит. Это умножает благодать и мир. Вы ощущаете мир, потому что видите Иисуса. Из-за недостатка этого мира многие люди сегодня в больнице. Из-за недостатка этого мира многие люди ходят к психиатрам. Но то, что вы сейчас переживаете, произошло без ваших трудов и усилий. Аллилуйя! И это не конец истории. Когда пастырь приходит домой, он зовет к себе всех друзей и соседей и говорит им, «Порадуйтесь со мной, я нашел овцу, которая пропала!» Соседи, просыпайтесь, я нашел. Я нашел потерянную овцу. Мне так это нравится. Следующая притча о женщине, у которой было 10 монет. Одну она потеряла. Библия говорит, что она подмела полы во всем доме, как она вела поиски. Тщательно, до тех пор, пока не нашла. Это образ Духа Святого, который ищет по всей земле, чтобы найти тех, кого здесь символизируют монеты. Каким образом ищет Бог? Как Бог, Дух Святой, ищет пропавших? Тщательно. Скажите «тщательно». Тщательно. «Куда бы ты ни ушел, я найду тебя». Так поется в песне из фильма «Последний из Магика». Это старый фильм, не обращайте внимания. Итак, женщина нашла монету. Она сразу же созвала своих друзей и соседей и сказала, «Порадуйтесь вместе со мной». Я нашла пропавшую монету. Финальная история. Как вы все знаете, это история о блудном сыне. Иисус рассказывает, что одного человека было два сына. Однажды младший пришел к отцу и попросил свою часть наследства. С еврейской точки зрения это очень плохо. Это все равно, что сказать, не могу дождаться твоей смерти, дай мне мою долю сейчас. Библия говорит, что сын забрал деньги и ушел. Тратил все деньги на блудницы и распутную жизнь. Когда закончились деньги, все друзья рассеялись, и юноша нашел ровно. Работу, кормить свиней. Для слушателя еврея это означало оказаться на самом дне. Даже пища свиней выглядела привлекательней. Юноша задумался в доме моего отца много хлеба. Пойду к отцу. Что же было дальше? Встал и пошел к своему отцу, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился и побежав. Пожилой мужчина подобрал полы своих одежды и побежал. Вы можете себе представить, как бежит Бог пропавшему сыну? Вы понимаете церковь? Сын так хочет увидеть своего отца. Не религиозно, а так как о нем рассказывает Писание. И сегодня я закончу вот чем. Бывают времена, когда вы сталкиваетесь с трудностями. Церкви, пасторы, лидеры, послушайте сейчас очень внимательно. В чем нуждается ваша церковь, когда у нее проблемы? Нехватка финансов, медленный рост или еще что-то. Вы переживаете, что церковь не двигается вперед? Помните, вам не нужно больше денег. Вам не нужно больше человеческой помощи. Вам нужно больше откровения об Иисусе. Закончу вот о чем. В книге Откровения говорится о семи церквях. У нас времени читать обо всех нет, поэтому быстро посмотрим лишь на две из них. Обратите внимание, как Иисус обращается к церквям. Первая глава Откровения. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, семи золотых светильников. Есть сия. Семь звезд ⁇ суть ангела семи церквей а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Что это за семь звезд в руке Иисуса? Это семь ангелов. Ангел — это перевод греческого слова «ангелос», но оно не всегда означает «ангела с крыльями». Буквально это слово означает «посланник». Это могут быть как небесные посланники, так и человеческие. Некоторым людям кажется, что Иисус корректирует церковь. Нет, он корректирует пастора церкви. Вы рады, что вы не пастор? Теперь смотрите. Не забывайте, что семь звезд — это семь пасторов. Вы рады, что Бог называет их, обращаясь к ним звездами? Мне кажется, это здорово семь светильников канделябр из семи подсвечников или минора это семь церквей посмотрим на одну из них Ангела Афесской церкви пастору церкви напишем Обратите внимание как Иисус называет тебя так говорит держащий семь звезд десницы своей он мог бы описать тебя иначе например так говорит то, чьи глаза как огонь ведь именно так сказано о нем в Откровении. Его лицо сияет, как солнце. Это еще одно описание из Откровения. Почему же этой церкви Иисус говорит о том, что держит семь звезд в своей правой руке? Знаете, почему он обращается к пастору этой церкви? Что с тем случилось? Он упал. Прочтем чуть ниже. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Иисус обращается именно к пастору, а не к церкви целиком. Пастор упал. Почему он упал? Он оставил свою первую любовь. Что такое первая любовь? По-гречески «протос агапе». Первая любовь – это не ваша любовь к Богу, это Божья любовь к вам. Этот пастор забыл, как сильно любит его Бог. Именно об этом напомнил ему Иисус. Я держу тебя. Аминь. Читаем дальше. Церковь Филадельфии. Почему я хочу показать вам эту церковь? Потому что это церковь нью ее не в чем упрекнуть. Слава Господу! Аллилуйя! Только две церкви из Семини услышали упреков от Господа, и Филадельфия одна из них. Обратите внимание, как описывает себя Иисус для этой церкви. Я уже говорил вам, открывая вам себя, Иисус готовит вас к чуду в той сфере, в которой Он себя открывает. Если Иисус говорит «Я есть в воскресенье», значит, вы переживете воскресенье. Если Иисус открывает себя как цвет миру, значит, вы увидите то, чего никогда раньше не видели. Здесь Иисус говорит, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Что говорит Иисус церкви? «Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Когда Бог открывает дверь, никто не сможет ее закрыть, даже ваши соперники. Если Бог закроет дверь, никто не сможет ее открыть. Таков наш Господь Иисус. Прославьте Его. Аллилуйя. Слава Господу.